А ну хуй! А ну Знаю тебя! Музыканты, блин, конкретный. Ты чё там делаешь? Перестань, блядь, заниматься ерундой, блядь! лучше чё, блядь! Ильяс или как там, Александр? Блядь, ты там ничего не умеешь, блядь! Переключи, блядь! Пока в жопу не засунули! Ты натурит, дуре, ходячий тигр! Браток, у тебя да? охуенно получается играть, не занимайся этой хуйней, иди блять, развивайся, по-моему, да. не сиди здесь, хуйню да, не занимайся, все. давай, давай, браток. Ты просто маньяк, братан, ты просто ебешь в рот любого, кто говорит, что я гитарист. Смотри, говорит, сомбреро. у тебя самбрера, брат, дай поносить. Не что, мы готовы? Давай. Давай, у тебя ногти длинные. Нихуян, не Давайте, пацаны, каждого да, каждого давай. обнимаю. Давайте, му, му давай, пока, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, счастливо. да, спасибо. Этих русских так легко удивить. Пабло, я я хочу легковку, я. Не надо материться. Не надо, почему не надо, Мексика нам. Браво! Браво! Вот это было сейчас круто, да? Надо, ты можешь что-нибудь из дидули сделать? Надо? Бля, мне кажется, бля, по-любому, только под планом можно такое придумать. Ты просто маньяк, братан. Ты просто еб в рот любого, кто говорит, что я гитарист, того рот ты, бля, ты в натуре, ты тигр. А давно ты вот так убьешь, братан? Бля, за твое здоровье, родной мой. Дай бог, что твои струны никогда не рвались. Нихуя, ни хрена то, а по-братски, сделай для моей жены. Послушай сюда. Братан, послушай, когда я тебя найду, я тебе подарю такую же, только настоящую. Отвечаю, запомни. Я тебе подарю, такую же Ламборгини, я тебе бля буду. чтобы по струнам пальцами на гитаре, но у меня так хорошо не выходило. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, бро, бро, бро, бро, бро, ты ютубер? Да. Послушай сюда, давай тогда сделаем так, ты мне сейчас сделал приятно, давайте тоже сделаем приятно, я занимаюсь ебанутым рэпом, короче, как я сейчас кайфанул от твоего, короче, бля, гитары, я отвечаю за свои слова, что я зачитаю тебе рэп, и ты просто кайфанешь от моего текста. Давай. Окей, okay. okay. беру ставлю бит. Смотри, специально для тебя, братан. Ильяс, Ильяс, все я понял, Ильяс, бро, я тебя понял. Специально для Ильяза. Сделаем так, чтобы никто не так. Окей. Okay. Вот он мой бит, да. Ну, я в Германии нахожусь, блядь. Все под, все подтопло. Окей, okay, поехали. бит. Смотри, это я, Илья, это деньги, ты не да, брак или собирай теле деньги, становясь величайшим, на чем ты не выкупаешь ты думаешь, что эй, это ты сука, Илья, сука, эй, окей. Моя так и все таки как какие там, где даже банга, галанта, видала, да, его таланта да, была, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, нам да, да, На леп, леп, да, поебать гитаристом, брат на наши струны друг вот так вот и тебя там там там я открою твои глаза это будет сейчас... смотреть слушай вопросов ноль, очень круто давай я тебя видосик ставлю хорошо по любому братан а также короче Всем, всем, всей России привет. Я, прикинь, 4 года уже не был в России, но я люблю Россию. Я никогда Россию не променяю на Германию. У меня русский паспорт, но я здесь занимаюсь спортом. Ильяс, дай бог тебе знаешь что, дай бог тебе просто порвать все ютубелы. Все, кто знает этого пацана, подписывайтесь, он просто нереально, он как ходячий секс, короче. Любой, кто с ним общается, он реально кайфует от его общения, настроения. Короче, партнер, я так полюка буду, я тебе денег должен, это все хуйня. Дай бог тебе здоровья. И там ничего не умеешь, бля, переключи, бля. Пока в жопу, ну и засунули. <laughs> Перестань, бля, заниматься ерундой, бля. Лучше копай, бля. Как и надо было. О, о, ой О, о, ой О, О, Old chicas, Russian old chicas, yeah. Давай, да, давай. Thank you, thank you, grandmother. Thank you. Хорошо. Uh -huh. favor, señora. Sure. Good. <laughs> okay. Oh, yeah, I can speak English for you if you want, okay? Okay. No, thank you. Where are you from? I'm from Poland. Poland? Oh my God. Oh my. I'm I'm from Do you speak Russian? A little bit, little bit. Uh, mm. okay. Okay. Yeah, uh, I can play on guitar for you. Uh, no. I can play for you. Shut up! Okay. <laughs> oh my God. <laughs> Thank you.